Я сегодня хочу порассуждать немного на тему «Что такое хорошо и что такое плохо?». У нас в «Болталке» в рабочей группе, в тренинге «Автор жизни» был очень интересный диалог с нашими участницами. Это в продолжение к теме «Про надо и про хочу», я давала рекомендацию посмотреть эпизод с Томом Сойером. Я, кстати, и в нашем прямом эфире в прошлый раз, когда я его давала, я тоже говорила, что кто не помнит эту историю, пересмотрите, пожалуйста. Кто вообще не смотрел, вообще рекомендую посмотреть Тома Сойера или прочесть лучше, конечно. У него у всех есть время. Так вот эпизод, где Том красит забор я напомню краткое содержание там тома тетушка в наказание послала красить забор том сначала нехотя начал красить забор потом он увидел что идет его друг к нему направляется и том включил такого азартного красильщика забора начал демонстративно красить и когда его друг подошел и спрашивает что ты делаешь? Том сказал: крашу забор, что не видишь, что ли. Он говорит, а ты наказан, я сейчас пойду купаться, а ты себе край забор. А там говорит, больно, то хочется, я лучше забор покрашу. Ну, в общем, как-то так начал с ним играть. И у его друга проявился интерес, и том сказал, и он попросил Тома: дай мне тоже чуть-чуть покрасить. Том сказал: Нет-нет, не дам. Не каждый день мальчикам выпадает красить забор. Ну, в общем, тот в итоге начал Тома уговаривать, и Том согласился, да, в кавычках, дать ему покрасить забор. И что в итоге получилось? Значит, по очереди там толпа детей красила забор. Том на этом заработал кучу всяких игрушек. Там мальчик это дал ему яблоко. Потом он получил каких-то жуков. Ну, в общем, всякие такие мелочи, приятные для ребенка. Ну и потом мы впоследствии начали разговаривать, общаться в болталке, что такое «хорошо» и «хорошо» ли вообще поступил Том. Лично я психолог, как человек, который проводил переговоры и обучал вести переговоры на протяжении многого периода времени, утверждаю, что это как раз ситуация «вин-вин», когда выиграли все стороны, абсолютно все. То есть выиграла тетушка, потому что Забор был покрашен. Выиграл Том тут совершенно неоспоримо. Он заработал. И выиграли абсолютно все дети, потому что они получили от этого процесса удовольствие. Но в разговоре сначала завелось на тему того, что... Да. Разговор начался с того, что Том поступил неправильно. Он обманул, он воспользовался ситуацией, он вел в заблуждение, то есть Том совершил по умолчанию плохой поступок. И вот тут я подхожу к моей любимой теме, что такое хорошо и что такое плохо. Я считаю, ну как многие психологи, как многие философы, что нет ничего хорошего, нет ничего плохого изначально, есть наше отношение к происходящему. И наша реакция на происходящее. И я считаю, что в данной конкретной ситуации, если не были ущемлены ничьи права, и никто не пострадал, то тут, конечно, все хорошо. Вообще, если вы хотите, вот если вас гложат вопросы хорошо ли это хорошие ли события с вами происходят или плохие как относиться к разным событиям я вообще настоятельно рекомендую почитайте О, мамочки родные как же который томас это написал мой любимый писатель марк отвена прочтите таинственный незнакомец у него есть прекрасное произведение «Таинственный незнакомец». Это его последнее произведение, которое он не закончил. За него заканчивали его ученики это произведение. Я с той концовкой, которую я читала, я не согласна. Я думаю, что Марк Твен хотел сказать что-то другое, хотя говорят, что закончили по его дневникам. Тем не менее, Прочтите! У него очень хорошо показано вот это вот отношение к хорошим событиям, к плохим событиям, как люди совершают совершенно дурные поступки и находят им оправдание, и объясняют, что «так было хорошо», и наоборот, когда за хорошие поступки людей осуждают и так далее и тому подобное. В общем, очень интересно! Прочтите! Очень философская вещь. Это короткий рассказ. Марк Твен, таинственный незнакомец, он довольно короткий, читается легко, очень интересно и вообще выворачивает мозги наизнанку и мир внутренний. А, так вот, ну довольно долго мы разговаривали, с девочками общались, задавали друг другу вопросы и в итоге, когда я спросила, ну девушку, которая считала, что Мар... э, что Том Сойер поступил дурно я задала просто один вопрос. Кто пострадал? Пострадал кто в этой ситуации? Если никто не пострадал, а Том совершил... Ну, можно сказать, что да, поступок, скорее всего, осуждаемый обществом. Скорее всего, если говорить о каких-то моральных установках и Заповедях, то, возможно, том поступил, ну, совершил грех, да, по большому счету, грех в кавычках. Тем не менее, никто не пострадал, все порадовались, и все выиграли. И она ответила, да, тут у меня разрыв шаблона. Не каждый поступок, который как плохой в общем мировом понимании, нанесет вред людям и не каждый хороший тоже в кавычках поступок, да, тот, который одобряется обществом, mm -hmm. будет во благо. Вот об этом самое, самое главное помнить о том, не нарушаете ли вы чужие границы, какое вы совершаете действие, вот отношении к другому человеку, над этим нужно задуматься, какая реакция будет у человека, с которым вы взаимодействуете. Это важно! Вот. Не поступки сами по себе важны, а то, какие реакции они вызывают у людей, с которыми вы взаимодействуете. Вот так. На этом я заканчиваю свой прямой эфир, свое вещание. Благодарю вас за внимание, и до скорых встреч! Пока!